Многие простейшие играют заметную роль в пищевых цепях водоема. Они поедают бактерии и некоторые водоросли, а сами служат пищей многим беспозвоночным, малькам рыб, головастикам. В морях и океанах раковины отмерших саркодовых, оседая на дно, образуют пласты различных горных пород: известники, песчаники. Симбиотические простейшие, живущие в органах пищеварения животных, помогают им переваривать пищу. Частицы древесины, которые заглатывают насекомые, например термиты, перевариваются простейшими. В результате клетчатка превращается в остатки глюкозы, которые усваиваются насекомыми. Среди простейших много паразитов. Они вызывают различные тяжелые заболевания.